Так, ну что же, давайте мы вернемся к нашему Николаю Павловичу. Ну, во-первых, говоря о Николае Павловиче, конечно, нельзя обойти вопрос о престолу наследия, который и привел к выступлению декабристов 14 декабря 2025 года. Как все это выглядело? Александр I, как известно, был бездетем. Александр I женился в 16 лет по инициативе своей бабушки Екатерины, которая хотела передать престол именно Александру, минуя Павла. Он был женат в 16 лет, женат по выбору бабушки. Отношения с супругой у него не сложились, но они заключили джентльменское соглашение что они живут в разных половинах Зимнего дворца, каждый имеет свою зону, свои покои в, любом, в любой резиденции императорской. Они договорились, что они не будут афишировать свои связи вне брака и в то же время не будут никак вмешиваться в дела друг друга. У него родилась дочь, не единственная, он болел в возрасте 15 лет сифилисом, который в то время залечивался очень трудно, но, так сказать, был вылечен. У него родилась дочь, которую он признал, скорее всего, у него было много внебрачных детей, но эту дочь он признал и очень ее любил. Она умерла молодой. Она умерла молодой девушкой, это было неутешное не для него горе, и на этом как раз и произошло примирение супругов перед его так называемой смертью в Таганроге. Я отношусь к числу тех людей, которые считают, что в каком Таганроге Александр Первый не умирал, и знаменитый старец Федор Кузьмич, это и есть Александр Первый. Потому что образцы почерка старца Федора Климича говорят о том, что это почерк Александра. Это заключение самых разных, в том числе наших официальных, советских, при МВД, при КГБ. Все графологические экспертизы дали однозначный ответ, это почерк Александра Первого. Поэтому он был очень озабочен тем чего как раз не произошло. То есть плавной передачей власти. Следующий по старшинству был брат Константин Павлович. Но Константин Павлович с точки зрения Александра не подходил на роль императора. Ну и сам Константин Павлович тоже это знал. Константин Павлович был бебушан, то есть хулиган. В двадцать первом году он ввязался в отвратительную историю, связанную с изнасилованием жены одного гвардейского офицера. Одни историки утверждают, что именно он и был насильником, другие говорят, что он был подельником, так сказать, участником этого преступления. Там роковая страсть, там то, все. но в общем это в гвардейских кругах создало к нему неотвратимую антипатию. Чем это кончилось Или, общем, эта ситуация. А это кончилось тем, что когда в 1923 году у Николая родился сын Александр, который будет русским императором Александром II в 1855 Когда родился Александр, будущий Александр II, Александр I признал, призвал обоих братьев и сказал им, что ситуация такова. Ты, сказал он Константину, без бездетен и с женой не живешь. У меня наследника быть не может. А хотелось бы так, чтобы человек, который вступит на престол, он уже имел наследника. И таким человеком является Николай. И я считаю, что наследовать престол после меня должен Николай. Извините, ради бога. Упомянули, упомянули эту историю, которая... Да, которая да. Которая да создала Константина да, да, очень, да, а, очень неп... а, плохую. Она, потом... она, как говорят, ну, чем закончилась? Никто не погиб. Замяли это Замяли. дело, естественно. Ну Тогда никакого гласного суда не было. Все это было замято. Но история была неприятная. Там, безусловно, кроме самого изнасилования... Таких прямых доказательств нет, но все было замято, документы изъяты и так далее и тому подобное. И Александр очень на этом настаивал, чтобы это не имело ни малейшей огласки. Ну, огласку это получилось, потому что это была жертва, и жертва гвардейского офицера. А гвардейский офицер это, это было определенное общественное положение царской России. И, в общем, определенная огласка вот в этих узких придворных и гвардейских кругах она была Константин очень легко согласился на отречение но была совершена просто выпиющая глупость почему александр пошел до сих пор конечно никто не знает и не узнает это было сделано тайно Константин написал официальное отречение и уехал наместником в Варшаву, да, которая была царством польским. В Варшаве он затеял скандалезный совершенно, находясь на известном удалении от Александра. В Петербурге он этого не делал, а в Варшаве он себя почувствовал, на далеком, на длинном полотке, да, хозяином положении, он затеял скандалезный бракоразводный процесс. Первый такой процесс цар, в императорской семье. Скандал закончился разводом, и он женился на польке Ираны Грузинской. Но это был мезальянс, неравный брак, вот. Ирина Грузинская была из польской аристократии, молодая девушка, очень красивая. Но не более того. Вот, но не более того. И поэтому это был брак марганатический, дети от этого брака ни на что рассчитывать не могли. Династически они были вне, так сказать, юридического поля. И это как бы подтверждало выбор Александра, что... Ну, Константин не император, а тем более вот с этой вот женой, которая... По сути дела, он действовал в русской договоренности. Да, А Константин действовал, но ну, раз я не, не наследник, раз я не цесаритель, то брать, брать, извините от меня, надо все. брать свое да, от жизни, и все, я женюсь на женщине, которую я люблю, а что, собственно говоря, почему я должен себя ограничивать и все. Ну, Александр был этим очень недоволен, Николай был чрезвычайно недоволен этим. Кроме ну, того... У Николая была причина недолюбливать брата Константина очень основательная. Какая... В 1821 году скончался прусский король. По положению Александру нужно было ехать в Пруссию его хранить. Но он не хотел ехать в Пруссию. Он вызвал Николая и сказал, Ваше императорское величество, вам придется, вам придется меня заменить в Берлине, поезжайте на похороны. Потому что я не могу послать Константина Павловича, он там что-нибудь учредит. Это не тот повод, чтобы там смешить публику. И... Ну, вот. Николай поехал. Никаких эмоций у него по этому поводу не было. Он поехал, ну естественно, он ехал через Варшаву, а Константин уже был наместником Варшава. Да. А брат Константина его встречает. Встречается, за естественно, но как встречает? Он встречается с императорскими почестями. Пушки салютуют как императору, войска проходят. Императорский марш. Скандал в Европе фантастический. Европейские газеты пишут, что означает встреча Николая как императора. Не договорились ли братья убрать Александра с трона и заменить... В общем, ну, скандал ну просто фантастический. Такого в Европе давно не было. Европа успокоилась после Наполеона. Просто дебошан. Да? Да, а это, это хулиганская, хулиганская выходка, просто-напросто, да. Николай представляет себе Реакционер. неприятный разговор Александр. с братом. В общем, когда стоит вопрос об обратном пути, он говорит, нет, я через Варшаву не поеду, я поеду через Вильно. Мне второй раз этого не надо. затем встречает его в Вильно. Декорации, императорский салют, императорский марш, войска проходят. Александр спрашивает, что все значит? До Таганрога сколько лет? До Таганрога четыре года. Николай говорит, я не снул ни духом". Истинный Я не подозревал, я умолял его не делать это на обратном пути. Я специально поехал через Вильно. Мое решение было секретно. это знали несколько человек, что я еду через Вильяно. Значит, надо узнать, кто из них агент Константина, и это хулиганская выходка, это просто я не знал, куда мне деваться, и все такое. Ну газеты европейские опять пишут, что да, это все неспроста, это такая демонстрация, все такое. Все. Корона качается. Корон. качается, Корона качается, корона качается. Наперед я вам скажу следующее, что когда пришло известие о смерти Александра, то Николай распорядился, это было исполнено мгновенно, чиновничество и войска гвардии Петербурга были приведены к присяге не к Константину, как известно. А дальше Константин показывает себя во всей своей красе. Николай ему пишет. Ваше императорское величество, я считаю, что ваше нахождение в Варшаве сейчас не своевременно. Надо приехать в столицу. Надо принять престол. Надо озаботиться вопросами коронации, похоронами нашего августейшего брата. Подпись. Великий князь Николай отсылает с Фельтигерем через четыре дня получает письмо. Ваше императорское величество, погода в Варшаве прекрасная. Мы с Рен катаемся на санках, ехать в Петербург я не имею ни малейшего желания. Великий брат, Великий князь Константин. То что тогда не было электронной почты. Конечно. А, а в густейший да. брат лежит. И еще нет телеграфа. А в густейший брат едет из Таганрога в Петербург. Петербурга. Телеграфа нет. Между Москвой, между Петербургом и Варшавой нет телеграфа. Даже оптического, который Кулибин предлагал еще при Екатерине II. Стало быть, это все а они все выше чином, уже генерал-адъютант, во весь опор несется в Варшаву с просьбой о том, что если вы, ваше императорское величество, желаете поступить согласно вашему отречению, то тем более необходим ваш приезд в Петербург, и официальное, заявление. И официальное заявление. об этом отречении, чтобы я не выглядел узурпатором. Вы... Великий князь Николай, Ваше императорское величество, у нас здесь... Какие-то гуляния. Это, это. Вот, да, какие-то гуляния. Вот погода прекрасная, очень солнечная. К нам приехал какой-то музыкант, мы были в театре. И, изумительная совершенно музыка, изумительная опера. Остаюсь сердечно ваш великий князь Константин. За этим всем совершенно очумело наблюдает двор. Теперь роль Фильтъегеря. Выполняет уже великий князь Михаил, младший из братьев. Он во весь опор летит в Варшаву, и когда он возвращается, то в Зимнем дворце его ждут все сливки империи, все влиятельные люди, толпясь у подъезда большой посольской лестницы, они его спрашивают, как здоровье его императорского величества? На что Михаил, не отличавшийся острым умом, тем не менее находит ответ. Он говорит, брат здоров. Брат брат здоров. Всех интересует, кто из братьев император. А он говорит, брат здоров. Хорошо, извините. Брат здоров, да. Вот я говорю, Михаил, он не отличался таким острым умом, а тут он блеснул. Брат здоров. Все... Всем опять же в том же недоумении. Брат здоров, а кто брат? Какой брат? Как зовут брата? Раз, вот. два, три. Да, три. Вот. После этого Николай и решается на переприсягу без присутствия Константинова. Теперь вернемся к отречению. Что же было сделано с отречением? Было составлено еще две копии. Отречение подписали Константин, Александр, Николай и вдовствующая императрица. А все это было отправлено в Москву и хранилось в Большом Ларе Успенского собора, как главного кафедрального собора государства. Подлинник отречения в Москве. Извините, вдовствующая императрица это жена папа. Жена Павла, да, Мария Федоровна. Итак, отречение, отречение подлинник, а можно представить только подлинник. Отречение в Москве. В митрополиту Филарету отправляется, естественно, Фельдъегель. А Фельдъегель говорит, что отречение было положено на хранение с тем условием, что оно будет востребовано отрекшимся. А отрекшись, ничего требует не хочет. Он катается на санках в Варшаве, пишет, что погода хорошая, музыка замечательная, итальянский гастролер замечательный, и поэтому возвращаться в Петербург он не будет, и ничего требует тоже не будет. Удивительное, наплевательское отношение. Да, в свое время Герцан прокопился по этой истории совершенно справедливо. Говорит, как... как... Помещик, помещику вообще деревню отписали Российскую империю. Что это за? Что это за? Между собой какой-то дикий совершенно. Дело касается всего государства, но объявите публично, что этот отрекся. Что такого-то? Что это первый случай отречения от престола, что ли, мировой истории? Потом-то все поняли, какую глупость натворили. Но глупость-то уже была сотворена. Но никто же и не мог ожидать столь хулиганского поведения от Константина что в конечном счете это могло привести к совершенно трагическим последствиям. Но таков был человек, они же знали его характер. Зачем подлинник надо было отсылать в Москву? В чем был смысл этого странного поступка? Ну, короче говоря, вот так это все происходит. И Николай видит, что Ситуация становится более чем скользкой и отвратительной из-за того, что Милорадович говорит, что Милорадович командует гвардией. Герой, а герой войны 12-го 40... да, 12 -го года. А это 40 тысяч такого сабель. Отборные части русской армии собственно говоря, гарнизон столицы. Дистанцированный вот. рядом. И гарнизон столица, а Милорадович говорит, что это какая-то странная процедура, переприсяга, без заявления Константина о том, что он не император. И это вообще все напоминает государственный переворот. Милорадович-то отречение в глаза не видел. Он-то его не читал. Николай привлекает маму. Мария Федоровна говорит, он подписал отречение, мой сын Константин подписал отречение в пользу Николая. Я свидетельница этого, есть копия отречения. Вам мало слов русской императрицы, что матери обоих сыновей? Милан понимает, что скорее всего все-таки на престоле окажется Николай. Ну, Николая он просто по-человечески не любил. И он говорит о том, что он отдаст приказ, и гвардия переприседнет. А почему же, извините, почему же он не любил Николая? Они ведь оба солдаты были. Ну, Это не Константин, который... Изнасиловал жену одного из его офицеров. Ну, Константин-то он не питал никаких симпатий. А, а, были, а было бы... Вот, был... Милорадович? Нет, Милорадович... Ну, Милорадович погибнет очень скоро, так что трудно сказать, чем руководился Милорадович. Вполне возможно, что у него закружилась голова от... Высоты того положения, в котором он оказался. Пом Понимаете, память о дворцовых переворотах была жива, yeah. в его руках гвардия. Дело в том, что, конечно, Милорадович почувствовал свою фантастическую значимость. Вот это то, что происходит в Зимнем дворце, и то, что никому, кроме очень узкого круга высокопоставленных людей, неизвестно. Что происходит у заговорщиков? Да, и последнее, что надо обязательно сказать. Николай знает, что заговор готовится к выступлению со дня на день. Что выступление назначено на день переприсяги. К Николаю явился так называемый честный предатель, поручик гвардии Яков Иванович Ростовцев. Ростовцев получил такое странное прозвище в русской истории, честного предателя. Почему? Потому что он пришел, доложил государеву слово и дело, то есть сказал, что у него есть исключительно важные сведения, и Николай его принял. Он ему сказал. Я участник заговора, и я точно знаю, что выступление назначено на день переприсяги. Я осознал гибельность этого выступления для России, поэтому я пришел к вам, но я не назову ни одного человека. Я словом чести связан. Ну, отсюда и, так сказать, честный предатель. Честный предатель связанный словом чести. Он действительно никого не назвал. Николай оказался достаточно умен, он не стал требовать. Он сказал, я не требую. Раз вы дали слово чести, то вы можете не называть своих товарищей, и что очень важно, что вы пришли и сообщили. Ростовцев был видным деятелем эпохи Николая, он дослужился до полного генерала, он видный деятелем реформы освобождения крестьян, но в русской истории его уже при жизни так называли, честным предателем Ростовцев. Он, Николай, таким образом знал о заговоре и знал, что часть гвардейских офицеров решила вывести войска и отказаться от присяги. Александр знал о заговоре, знал о организациях декабристов с самого момента их существования. И возникла очень странная ситуация. Аракчеев знал. О заговорщиках. Александр знал о заговорщиках. Аракчеев боялся спрашивать Александра про это. Александр ничего не говорил своему самому близкому и доверенному человеку Аракчееву. Аракчеев какую позицию занимал при дворе? Ну, Аракчее был реальным правителем России в это время. Он был артиллерийский офицер, генерал артиллерийский, весьма толковый, по части артиллерии. И абсолютно бестолковый по всякой другой части. Он был романтик казармы. А в казарме он любил единообразие, порядок, полинейки и так далее и тому подобное. Тынянов, работая над своими историческими романами, извлек замечательные документы, подписанные Рокчеевым. Это подлинные документы, где он писал что в военных поселениях нужно добиться того, чтобы дымы из труб шли в одну сторону и наклонены были под одним углом. Ну, по линейке. Он писал расписание еды для военных поселений. В понедельник готовить горох, к пятницу постные шки, ну и так далее и подобное. Чтобы все бабы готовили одинаково. Россия ему обязана постройка первого образцового русского шоссе. Петербург, Новгород, а оттуда от Новгорода до имения Ракчеева-Грузина. Это было первое образцовое русское шоссе, на котором повозка достигала скорости 20 км в час. То есть они оба знали про готовящийся загадок? Да, но в конце концов Аракчеев не выдержал и спросил Александра, что делать. Ответ Александра поразил Аракчеева. Александр сказал, не мне их судить, я сам был такой, как они. все. Аракчаев зашел еще раз и понял, что заходить больше не надо. Александр разозлился. Он сказал, вы прекрасно знаете, чем заняты мои мысли. Мои мысли заняты одним. Это свиданием в загробном мире с моим отцом. Что я скажу моему убиенному отцу? Что я брал с заговорщиков слово, что они его не тронут, а он мне поверит? А вы знаете, что я спать не могу из-за того, что я думаю, что после смерти я буду лежать рядом с ним, в Петропавловской крепости, и он будет ко мне приходить. Это все было на полном серьезе. Он, он настолько ушел вот в эту загробную мистику, Александр, что вот эти все вопросы его дико отражали. Он уже не здесь был. Он упал на учениях, на маневрах. И генерал Орлов подсаживал, Михаил Орлов подсаживал на лошадь. Ну, не мог сам скачать чедло. Александр поблагодарил его, он был человек исключительно вежливый. Он поблагодарил его и сказал, а, кстати, сказал генерал, ведь вы участник тайного общества. Представьте. Вслед за этим издается как один из самых удивительных русских законов. Закон, что нельзя одновременно состоять на государственной службе и в тайном обществе. То есть закон говорил, что как бы в тайном обществе состоять можно, но тогда уйди из государственной службы. Затем появился предатель Майборда, который, так сказать, дал исчерпывающие сведения о декабристских обществах, о их планах. И Александр, конечно, был чрезвычайно озабочен намерением группы Пестеля, вот этой самой радикальной группы, Пестель, Сергея Матвея Муравьев-Апостола, убить императорскую семью. И я думаю, что именно это и послужило его Причина его лжесмерти в Цагандроге. Во-первых, нежелание лежать рядом с батюшкой, потому что это э, Голицын, его э, князь Голицын был ближайшим э, собеседником Александра по части всяких загробных разговоров. Голицын в своих воспоминаниях пишет, что Александр был чрезвычайно озабочен этой темой и лежать с батюшкой категорически не хотел. И Галицин пишет, Аракчеев молчит, а Голицын пишет, что он попросил Аракчеева выстроить ему склеп в Грузина и там его похоронить, а не хранить в Петропавловской крепости. Но когда вскрыли склеп в Петропавловской крепости и обнаружили, что Александра там нет... То есть он был вообще пуст. Он был пуст, да. Ну, пуст, просто чисто абсолютно. То было еще нужно вскрыть склеп в Грузино. Там была похоронена любовница Аракчеева. Татьяна Минкина, которую убили крестьяне за исключительную жестокость, она сама была из крестьянок, и вознесясь в барыне, она, ну, брак был неофициальный, она жестоко издевалась над крестьянами, ее, ее убили, и ее Аракчеев похоронил вот в склепе с необыкновенной пышностью, ее нашли, Аракчеева нашли, а место, приготовленное для Александра, было пусто. Так что Александр покоится в Сибири, тот самый старец Федор Кузьмич. И так ничего против декабристов не предпринималось. В чем надо сказать, что Александр не стал посвящать вообще эти подробности Николая. Это предложение линии не мне их судить, я сам был такой же. Что говорит еще раз о том, что Александр был совсем непростым человеком. Что вы имеете в виду? Ну, нормальным причалакам, наверное, ведь в царском дворце трудно оставаться вообще. Воспитанной бабкой, воспитанной в обстановке вражды смертельной между бабкой и отцом, с детства, как он говорил, научившейся лицемерию в совершенстве, Наполеон написал в своих воспоминаниях, во всем обманул меня лукавый византиец. Во всем. Ничтожный, он даже не пытался выйти на поле боя. Во всем остальном он меня обманул. Это писал Наполеон, который не знал того интереснейшего для себя обстоятельства, что. Тот самый день, когда Александр и Наполеон встретились на плоту посредине Мемона, чтобы было поровну, так сказать, с той и с другой стороны, вот прям посредине двух империй, вот, они встретились на плоту в огромном шатер, украшенный их вензелями, и Александр рыдал и говорил о том, что он восхищен, вот этой звездой Наполеона, его полководческим талантом. И Наполеон говорил, что ему никто вот так по сердцу не любим, как император Александр. И вот то, что они были врагами, это такое недоразумение и все такое. И Наполеон сказал, что я бы хотел дать бал в честь вашего императорского величества, когда вам будет угодно. У меня все готово. Хоть сегодня. Александр сказал, нет, вот только не сегодня, хоть завтра. И они заговорились на завтра. Вот наполеону по проследить, чем занимался Александр в этот вечер. Александр повел себя очень странно. За ним приехала обычная городская карета. Он вышел с заднего хода здания, где был, была его резидент. Сел в эту обычную городскую карету с одним сопровождающим. И поехал. И это было уже темной ночи. И к кому же он приехал? Он приехал к министру иностранных дел Франции, Французской империи, Толерану, князю Перегору. И завербовал его как агента русской разведки в течение 15 минут. Какие же аргументы он его привел? 15 минут привелось. Те самые аргументы, против которых никто не может стоять. Деньги. Толерану были предложены такие деньги, что Толеран сказал, «Ваше императорское величество, что думаете, я буду думать? Я буду вы размышлять над этим вопросом. Я согласен. Вы будете получать всю самую конфиденциальную информацию. Наполеон никогда не догадывался, что его министр иностранных дел, человек, от которого у него не было и не могло быть тайм, является агентом, личным агентом Александра Первого. Это, это, это красиво. Это был год? 1707. Лето 1807. До войны пять лет. Да, это красиво. Мы имели всю стратегическую информацию о Франции. Просто всю. О армии, о снабжении, о планах Наполеона. А... Ну, ну, просто всю. Но министр, анатран, где второе лицо в государстве, и человек с колоссальными связями. Человек настолько, так сказать, себе на уме, что когда Толеран умер, то... Мордвинов в России сказал, да, интересно, вот князь Пелеран умер, зачем ему это нужно? Мардвинов тонко пошутил, что князь Пелеран никогда просто так ничего не делал. Но деньги были предложены, был предложен миллион рублей золота. Это было что-то невозможно. Если в конце, в конце нашего разговора, может быть, вы про старца немножко еще расскажете? Причины, причины, в общем-то... Понятно, а, ну, а, а как это практически могло быть осуществлено? А, да. В охране Александра служил солдат, очень внешне на него похоже. Один английский историк уже в новое время, в новейшее, то есть в 20 веке, в 60-е годы, предпринял изыскание которые, я бы сказал так, они как бы, были, они как бы были очевидны, так вот этот английский ученый решил прочитать то, что никто никогда не читал, а именно письма вдовы Александра Первого к своей матери в Германию, и установил. Что она пишет о своем покойном муже, как абсолютно о живом человеке. Она пишет матери, что я так переживаю, как там наш ангел. Ну, ладно, можно понять эту фразу, как, как он там в загробном мире, там, видится ли с папой и все такое. Как часто. Да, как часто видится. Папа приходит к нему, вот, Супреком. в том растрепанном виде, в котором его оставили убийца и так далее, там, подобное. Шарфом на шее. А, кажется, она пишет совсем о другом. Она говорит он же не привык к условиям такой жизни, он не привык жить среди постных людей, он не привык к этой пище. Как вот он с этим совсем... То есть она прямым пишет, текстом. Она прям, прям, прям текстом пишет, но она понимала, что эту переписку никто не будет читать. Она прямым текстом... Это в архивах Германии он работал, и ему пришла в голову такая мысль. «Дай-ка, посмотри». Нет ли каких-либо указаний вот на эту вот историю с Александром. И этот солдат, очень похожий на Александра, он был несколько выше его, но такие, такого же телосложения, пришив и так далее, и тому подобное, этот солдат скоропостижно умер. Видимо, это и подтолкнуло Александра на принятие последнего решения. Да. Он отдал Распоряжение. Явно отдал распоряжение своей жене, с которой они вот в последнее время как раз очень сблизились. И когда гроб доставили в Петербург, он был закрытый, естественно, он был на леднике. Когда его открывали, то в зале, кроме рабочих, где его открывали, были только два человека. Вдова и мать. Мария Федоровна вышла и сказала такую фразу, которую многих, на многих, многие обратили на это внимание. Она сказала, да, это мой сын Александр. Кто бы сомневался, как говорится, да? да. Чуть вдруг она так вот решила торжественно подтвердить, что это ее сын Александр. Вероятно, это входило в инструкцию о том, что мать должна подтвердить смерть сына и то, что в гробу находится сын. И гроб была опять закрыта. Грубовато это сделала. Грубовато, да. Она не поняла, что никто не выразил никаких сомнений. И что нужно было это сказать, ну, как-то по-другому сказать. Александр так мало изменился. Он столько бы мог сделать. Да, он лежит в гробу как живой. Ну, вроде он, да, и в то же время... А она сказала в лоб. Что было, конечно, не к месту, и некоторые обратили на это внимание. Ну, в общем, эта история была известна очень хорошо. И хранили его в, за... не было прощения, в закрытом гробу? Нет, не, все хранили в закрытом гробу. И прощания не было? А, нет, торжественные были похороны, но в закрытом гробу его никто не видел. Двор с ним, вот как вот... То есть церковь, это, в... церковь... Нет, все, в... Да, soldier. да, она отпевала, вот. вот в закрытом гробу. Извините, как это объяснили людям? Ведь это же нарушение традиции. Нарушение. Смысл тогда солдата? Но, но если если можно было отречься вот таким образом, а отречение отвести в Москву, то русские императоры могли себе позволить много. В Сибири появился старец, то есть человек, который с точки зрения закона был бродягой, но в Сибири действовал закон, который отменял наказание для бродяг. В Сибирь действовал закон, что никого нельзя спрашивать о его происхождении. Как человек называл себя и кем он себя называл, так и нужно было записать, даже если у него нет документов. Таким образом царское правительство стимулировало уход в Сибирь людей, у которых здесь что-то было. Ну, то есть, приращивало. Вот. В Сибирь бежали беглые, как известно, крепостные, а там нельзя было спрашивать. Человек приходил и говорил... Я Иван Иванович Иванов, мещанин из Нижнего Новгорода. Все. Так и надо его записать. Да. В Сибири такого человека искать было нельзя, но если он возвращался в европейскую Россию, то искать его было можно. Поэтому он там всегда оставался, и так росло население Сибирь. Человек назвался старцем Федором Кузьмичом. Один богатый купец предложил ему жить у него. Богатый религиозный купец. Предложил жить у него и читать, и учить его детей по священным книгам. Но тайну долго не удалось Хранить. сохранить. Да. Один из придворных служащих, который служил при царе, вышел в отставку, переселился в Сибирь, завел свое дело. По этому делу было купца и... Когда-то познакомил со старцем Федором Кузьмичем. старец ушел, он сказал, ты знаешь, этот царь, я царю прислуживал несколько лет, я не могу его перепутать, Это царь. это царь Александр Павлович. Купец ничего допытываться не стал, он был поражен тем, что ему сообщили. Но потом он сообразил, что. Человек, который называл себя старцем Федором Кузьмичем, иногда проговаривался, говорил, нет, он говорил, вот, похожий случай в Вене был с английским министром без конфири. Ну, простые сибирские старцы, они обычно в Вене, на Венском конгрессе, там, знают, что случилось, какой забавный случай случился с английским министром на каракке там. Ну, как вы понимаете, страшный секрет государственной тайны, но слух пошел. Слух пошел, стали приезжать люди, смотреть на него. Он был этим чрезвычайно раздражен. Он сказал кузнецу, нет ли у тебя какого-нибудь такого жилья, где я бы мог жить не, не в городе. Купцу сказал. Да, Купцу, да, извините. Вот Купцу сказал, что я бы мог жить не в городе, а да, но купец и многие окружающие люди стали оставлять записки о том, что они, так сказать, видели, что он говорил. А он, нельзя сказать, чтобы проповедовал, но говорил иногда такие вещи, которые люди записывали и все такое. А затем стали приезжать великие князья, как бы поговорить со святым старцем. Но разговоры происходили один на один. Повод, повод какой-то вот. поговорится с Да, да. Ну и здесь стали происходить вещи еще более странные, потому что люди слышали, как одному из великих князей старец Федор Кузьмич сказал, я тебе уж Я тебе говорил, что нельзя идти делать, я уж на Ну, в общем, все проявились смелости старца, который. Великому князю, может, запросто уши надрать. От него осталось энное количество записок. Записки оказались в большей части зашифрованными. Но зашифрованы очень наивным древнерусским шифром элитарии, которая тогда как бы входила в курс военного обучения. Литария это просто замена букв цифрами. Код, который разгадывается очень просто, потому что если это большой текст, то составляется таблица. В русском языке буквы употребляется с определенной частотой, да, поэтому есть процентное соотношение употребления букв. Поэтому подставляют вот таблицу цифры и смотрят, выясняют, что цифра 17 – это буква П, вот и все. Конечно, Александр это знал, и он, вероятно, зашифровывал литареи, потому что он не хотел, чтобы вот ну, эти люди прочитали, они, конечно, не знали, как справиться с литареей, потому что она бывает двойная, там, ну, так сказать, более сложная система. Но, тем не менее, он оставил э, массу... Есть книга Борятинского «Царственный мистик», там приведены фотографии, сравнения, заключения графологов она небольшая по объему, очень место. занятная. Это одна из лучших книг по этому вопросу. Она как бы вполне исчерпывает этот вопрос. Я считаю ее абсолютно доказательной. Я могу сказать, что к этому добавить Борятинскому, то, чего Борятинский не мог, конечно, знать, потому что это произошло позже, что в советское время образцы Почерка Александра Первого, которых было очень много, и образцы почерка Федора Кузьмича, которых тоже было немало, хотя записки, как правило, носили очень небольшой объем. Они были представлены на графологическую экспертизу в нашей спецслужбы. Заключение было однозначно совершенно, что это почерк одного, одного и того человека. человека да. И, наконец, последнее. Это не подтверждено документом, но это такая устойчивая версия о том, что священник, который был призван исповедовать и умирающего старца Федора Кузьмича, впоследствии доложил своему начальству церковному о том, что это было не нарушением тайной исповеди, потому что исповеди не было. Он сказал, он отказался исповедаться, сказав мне следующее. Если я солгу, я оскорблю небеса. А если я скажу правду, я потрясу землю. Я не хочу им того, ни другого. Человек чрезвычайно мистически настроенный. Человек, который прошел очень сложную жизнь, очень сложную школу, его постоянной идеей была та идея, что он не царь по природе своей, что это ему противно. Есть такой добавно, довольно забавный случай, описанный э, очень многими свидетелями, потому что свидетелей было много, а потом они стали довольно заметными людьми в русской истории. Существовал такой пажерский корпус, где обучали пажей. Это были дети русской аристократии, которые начинали свою придворную службу со службы пажей в подростковом возрасте, а потом они становились камер-юнкерами и так mm -hmm. далее, и тому подобное, то есть делали карьеру придворных. Однажды пажи, оставленные без присмотра, играли в тронном зале, играли они в прятки. И одному из них, самому умному, пришла в голову, Гениальная мысль. Спрятаться на самом видном месте. И он сел в трон, чтобы было ну, святотайством и государственным преступлением. И в это время в тронный зал вошел Александр. Он сделал вид, что он ничего не заметил. Прошел через зал, ну, пожив в позу, изображающую глубокое почтение, прошел. Но когда он выходил в другую дверь, он повернулся и сказал... Сидевшему в троне и умирающему со страха в пажу. Это был его тезка Саша Зернов. Он сказал, ты думаешь там так сладко сидеть? О, как ты заблуждаешься. И ушел, не наказав, ничего. Он же 16 лет хотел бежать в Америку. Он же деньги накопил. Но на него донесли бабки. Бабка имел с ним серьезную назидательную беседу на тему того, что дело царское такое, от него бегать нельзя. Ты сам себе не принадлежит, что сам себе не принадлежишь, что это, это рок, это судьба, это ермой, но на его надо тянуть. И что что это только со стороны и кажется, что это вот так очень привлекательно быть над всеми, а на самом деле это, это долг, долг государя. И после войны он стал очень часто говорить, что мне это уже не по силам, я уже не могу, я, я этого не хочу. Я хочу уединиться, и я хочу, чтобы мне никто не мешал в моих размышлениях. А размышлять я хочу о предметах неземных, а о предметах божественных. Суетность этого, вот суетность того, чем я обязан заниматься это все меня совершенно не устраивает и не дает мне заниматься тем чем я хочу так что это его целеустремление его оно было совершенно для него устойчивым в течение многих лет его жизни он пришел к власти в результате заговоров, в котором участвовал действительно заговорский лилисимум они этого никогда не отрицали, что они не тронут Павла. Но они были пьяны, Павел замахнулся шпагой, Ешвиль не выдержал, ударил его этой табакеркой тяжелой по виску. Они схватили шар, стали его душить, короче говоря, они его убили. Для Александра это был, конечно, на самом деле тяжелый удар. Какой бы он ни был лицемер, какой бы он ни был двоедушный человек, он, безусловно, никак не рассчитывал на смерть отца, он был уверен, что отец подпишет отречение от престола. Да. Когда хранили Павла, то кто-то из придворных, сейчас я не вспомню, наверное, фамилию, сказал другому, посмотри, как, как печален наш император, а другой ему ответил. А ты посмотри: перед ним за гробом идут убийцы его отца, а за ним убийцы его дела. Есть о чем подумать. Так что он пришел вслед двум своим убитым предкам по мужской линии. И он пришел, конечно, с огромным желанием начать реформы. Вот он хозяин. И он очень быстро понял, что это невозможно. Да, реформа административная, он заменил коллегии министерствами, он издал указ о вольных хлебопашцах, а помещики освободили всего полпроцента крестьян. И он понял, что помещики совершенно не склонны к отмене крепостного права. Да, он многое поменял. Фактически он создал законченную систему русского дореволюционного образования. Так что сказать, что ничего из его реформ не вышло, безусловно, нельзя. Но одно, можно сказать, абсолютно уверенно. Из этих реформ не вышло ничего, о чем он мечтал. Он понял, что главная его мечта не о освобождении от крепостного права, главная его мечта о том, чтобы дать какое-то представительное правление, чтобы наконец бремя власти с ним кто-то разделил, это несбыточно.